Дом старый, дом древний, построен на определенных местах с определенными хозяевами. Эти хозяева любят кушать, все хотят кушать, и хозяин этого места тоже. периодически Приезжают. надо кормить. И если они берут с вас потом, кровью и так далее, то именно эту плату они и берут жильцов этого дома. Значит, вы должны приносить им регулярные жертвы, в том числе мясные, кровавые, там, печенку покупать да, и так далее. То есть это надо прислушаться к себе, попробовать через медитацию договориться с ними и объяснить. Давайте вы приведете дом в порядок, а я вам буду давать то, что вам нужно. Поверьте, в доме, где существует нормальный домовой и духи, которые хранят, он из самого нежилого вида превращается просто в конфетку. Даже не пойми, не пойми как это выглядит. Вроде вчера было ну, нормальные люди в таких условиях жить не должны, а сегодня заходишь, как уютно, как хорошо. Это впечатление. Да? И то же самое происходит наоборот, когда домовой и силы уходят из дома, из самого уютного места он превращается в сарай мгновенно. Что откуда, что берется, никакой евроремонт не спасет. То есть надо договариваться, помните, мы на этой земле не хозяева. Мы лишь временно тут проживаем. И если мы будем к ней относиться потребительски к этой земле и не уважать хозяев, которые действительно владеют этой землей, владеют по праву, не то, что мы, то они будут намстить. Да, у них сейчас не те ресурсы, но поверьте, отравить жизнь одного единственного существа, на это у них хватит. Помните, что домовой, он как бы он хозяин в доме, а есть еще хозяин земли. Дух То есть там еще идут. и земля, да. товарищ. Значит, как, как его найти? Надо найти самое большое дерево, которое растет достаточно сильно. Или здоровенную каменюку, которую несколько поколений людей никак выкорчивать не могут, потому что что-нибудь обязательно... Ну вот вам за этой... Не трогайте камни никогда. Никогда не трогайте камни. Пусть стоят, Это медгира, они не должны стоять. Камни. Никогда не трогайте камни. Тем более большие, тем более валуны, вросшие в землю, не трогайте. Вам очень понравится, когда у вас будут сковыривать тело. Нет, с тела. если прыщ сковыривает, то вы спусти, а пусть это не угу, И пусть, цвета зараза заносится. Не трогайте в земле ничего. Она разрешила на этом участке вырастить свою. Вот там и растите, не трогайте ее вещи. Чужое все это, чужое. Деревья чужие, да, камни чужие. Деревья и камни это вообще святое. Значит, большое дерево это как бы олицетворение всего мирового дерева. То есть это олицетворение закона, которому должны быть любое дерево. Здесь особенно дерево, которое растет достаточно давно и имеет вековую историю. Это олицетворение символ закона, которому должны подчиняться все. И люди, и боги, и духи, все. Через прикосновение к этого дерева можно составить новый договор с местом, то есть непосредственно с гением этого места. Поэтому Миша, как человек сенситивно грамотный, он может войти в медитацию, соединиться своим разумом с гением этого места и составить с ним договор, что тебе нужно, а мне нужно вот это. А дерево как символ закона, оно будет свидетелем тому, что Произросло. Если бы был большой камень, то обычно такие договоры заключаются именно на камне, то есть с прикосновением к камню. Но это древняя традиция, она еще от наших поращиков нам досталась.